Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас пустышки. Очень много разных интересных пустышек. и Итак, поехали! Первое, что покажу, это вот такой вот бальзам. Это концепт. Очень классный, очень суперский, мне нравится, все в нем отлично, все в нем здорово, волосы не утяжеляет, я интонируюсь между покрасками, где-то 20-30 минут держу на волосах и все отлично, все здорово. У меня этот в оттенке, девчонки, арктический блонд, то есть это такой сиреневый потон у цвета, вот он мне очень нравится, остался еще шампунь пепельный. Тоже хорошо работает, но как-то у меня у шампуне расход маленький, а бальзамом прям пользовалась достаточно часто, хочу сказать. Вот литр израсходовался, классный. Я сначала брала в маленьком формате, потестировать, мне понравилось, все здорово. Бальзам, волосы не пересушивает, шампунь, да, бальзам нет. Очень круто за ними ухаживает, не утяжеляет, что тоже очень понравилось, потому что сейчас последняя маска сезона, она у меня дико утяжеляет. Вот прям дико, просто даже не знаю, что с ней сделать. Надо что-то подсушающее туда добавить тонирует классно, оттенок очень красивый, приятный, нежный, поэтому возможно повторю еще, может быть что-то новенькое буду пробовать. Так, девчонки, вот такие вот трусики, ночный кодекс. Девчонки советовали. Попробовала, взяла, заказала, здесь их, по-моему, две штуки было, что-то я забыла, да, да, и здесь единый размер, что хочу сказать, мне малы, мне малы, поэтому деньги на ветер получилось, здесь где-то размера до 50-го, вот они, до, до 50-го, еще могут натянуться, а так я их, конечно, делаю, но они малы и жутко неудобно, поэтому нет, нет и нет, плохо, что их нет по размерам, да. Почему-то у них только единая Так, вещь классная, вообще девчонки все хвалят Говорят, вот, что на ночь супер Закончился бренд-фри, еще в старой версии Вот такой пятновыводитель брала на Вайлберрис Классная вещь, на самом деле классная Которая помогает справляться с пятнами, с какими-то загрязнениями, Очистить все, что угодно практически Поэтому вещь угодная Перкарбонат натрия в составе Всегда теперь в моем доме есть Потому что лучше водителя я не встречала То есть в Берлик гораздо слабее так, это у нас с вами паста офичина. Вот такая вот лимонная закончилась. Вот так она выглядит. Это у меня Ксюха так манет паста. Жестоко просто. Пасту офичины. Даже вам не покажу бренд, наверное. Пасту офичины. На Wildberries тоже брала. Хорошие. Они действительно хорошие, не совсем бюджетные, но позиционируют себя как натуральные. От них не повышается чувствительность. Мали, они хорошо очищают. Вот но в плане функций заявленных никаких нареканий нет. Опять у меня здесь целый арсенал средств лапочка. Прям куча целый раз расходуется быстро. И Ксюха пользуется, и Крестюшка. Как подмывашки, как шампунь, как пена для ванны. В общем, какое средство есть, так и пользуемся. Это детский шампунь. Лапочка. Так, еще, наверное, шампунь. Да, еще один шампунь. И детское средство для купания от макушек до пяток. У нас, как бы, ну, как шампунь мы его редко используем, потому что у Кристюшки еще волос особенно нету. Да? А вот как пену для ванны, если подмывашки закончились, переливаем во флакон из-под подмывашек. Все отлично, все супер. Почему именно эта серия? Да? Потому что у Кристюшки второго года сохнет кожа. Какие-то пятнышки могут появляться, аллергические какие-то реакции и так далее. И вот эта серия, она вообще как бы все сводит на нет, все отлично, плюсом еще крем, сейчас покажу тоже, после ванны каждый раз наношу на тело, он вообще изумительный, спасибо девочкам, что в свое время посоветовали, многие, кто его попробовал, даже на себе, не только для деток, а на сухие какие-то участки, в восторге. Средства для подмывания, раз, два, три и три. Целых три штуки тоже закончилось. Тоже все супер. Дешевле всего либо на сбермега Маркете, либо на Яндекс. Маркете, надо смотреть, мониторить цены. На что-то ценник задрали, а на валберсе всегда лапочка была дорого. А так по 100 с небольшим рублей за позицию где-то на сбермега Маркете. И вот два крема как раз. Это крем Малент детский. Вот так он выглядит. Именно крем Малент И для крема Малента 100 с чем-то рублей, я считаю, это вообще не цена. И он действительно с своей задачей справляется. Какие-то сухие места, шелушения Вообще на ура. Я ее прям целиком этим кремом после душа смазываю. Вообще все великолепно. Никаких не возникает сухости больше. Маски, которые заказывала на рандеву тканевой девчонки, в основном все повыбрасывала но вот две оставила. Кто заказ смотрел, маски все классные, маски все годные. Вообще все супер, как бы все отлично. Так, дальше эссвицин. Эссвицин это такая штука, которая очень здорово помогает при выпадении волос. Но опять же, смотря с чем оно связано, да. Но, тем не менее, мне помогал всегда. И ускоряет рост волос. То есть, средство абсолютно без запаха. Оно как вода. Оно продается есть с носиком, сейчас как-то делают, и с вот такой крышечкой. С крышечкой дешевле я все равно переливаю его в флакон из-под какого-нибудь тоника с распылителем и распыляю на кожу головы. А, потом беру массажную силиконовую щеточку, делаю массаж, параллельно у нас с вами массаж, улучшается кровоток. А, средство прекрасно работает с волосяными фолликулами. Не знаю, ну, будет их, не будет. В общем, волосы перестают выпадать и гораздо быстрее растут, очень быстро растут, но надо делать каждый день, то есть вот перед сном взять себе привычку такую процедуру делать. Мне корни не утяжеляют, вот я вчера на ночь делала, не грязнит, ничего в этом плане нет, поэтому все отлично. Средство очень бюджетное, тоже 100 с чем-то рублей, я дешевле всего, по-моему, брала на аптекару, если не ошибаюсь. Надо смотреть, мониторить, на маркетплейсах тоже есть. Так, девчонки, две маски. Первая это у нас с вами агафья яблочная а, маска-пюре для лица. Она у нас для чего вообще с вами? Силикон, инфраоргани... витаминное увлажнение. Ну вот, собственно говоря, и все, что можно про нее сказать, она пахнет как яблочное пюре, она выглядит как яблочное пюре. Легкое-легкое увлажнение, все, больше ничего. А, повторять, скорее всего, не буду, потому что ну, практически нет никакого эффекта. Зачем? А вот это выкидывал. А, то, что показывала последний раз в покупках магнит-косметик. Вот это вот планета органика. Это просто гадость редкостная. Она не только ничего не делает, после нее лицо выглядит хуже. Поэтому целиково практически выкидываю. Я ее никуда не доиспользую и даже не хочу. А, отзыв, пост, да, писала на нее в Дзене. Кто не видел, почитайте. Так, дальше для волос. У нас тут с вами три средства закончилось. Первое это шампунь. Эль Саник, правильно, я не знаю, называю, помните, тоже на рандеву заказывали, маска, бальзам еще есть, а шампунь закончился, шампунь классный, эта серия вообще великолепная, девчонки, для убитых волос, вот если у вас иссушенные, поврежденные волосы, может быть, даже одного шампуня достаточно, а маска, бальзам вообще разглаживает идеально, шампунь не пересушивает волосы вообще, он их классно промывает, здесь такая... Получится, не получится. В общем, он гелеобразный, очень плотный. Его достаточно тяжело из этого тюбика вытавливать. Его ну, немного нужно, совсем немного, он выдавливается, в руках лучше его спенить и потом на кожу головы наносить. Волосы после него выглядят прекрасно, блеск, лоск, красота, без утяжеления, вот понравилось Серия действительно бодная для сухих волос, девчонки присмотрели. Дальше вот такая масочка от Капус, вот она у меня, девчонки, стоит давно, вот к ней рука вообще не тянулась, она огромная, еще такая банка, здесь 500 мл, вроде как неплохой состав, и прям такие обещания с маслом органы, но вот ее по сути маловато, вот маловато для волос для нормальных может быть нормально она очень жидкая а там что-то еще осталось она очень жидкая она прям Течет, и течет с волос. Надо прям на подсушенные только волосы, на мокрые, вымытые вообще не вариант, она течет с волос. И чудес никаких не делает. То есть я вот даже под руками не ощущаю, что она хорошо разглаживает волосы. Ну вот прям слегка-слегка. Слегка, -слегка, слегка разглаживать никакого блеска не дарит, соответственно утяжеление, ничего нет. Какая-то странная очень маска, я ее вообще не поняла. Уже допользовалась, лишь бы допользоваться, и все. Не понравилось, нет, больше не повторю. Дальше закончились патчи от Визе, наши с вами любимые. Одни из самых годных патчей, девчонки, за 100 с небольшим рублей. Нет, у меня здесь не ничего, допусто. Да, а еще одна банка стоит в запасе в холодильнике, когда не бывают, там, рублей по 100, по 120, по 130 беру, Потому что хорошие, потому что тоже от них вижу эффект. Они большие, они действительно хорошо увлажняют. Вот нет, нет к ним никаких нареканий. На маркетплейсах мы не то есть, бывают прям за 100 с копейками рублей Визе патчи с укрой. Вот так они выглядят и называются падчисы Так, дальше закончилась умывалка, которая прям вот одна из любимейших за эту зиму вообще. Это у нас Q A кислотная умывалка, гель для умывания вообще очень-очень, девчонки, крутецкий прям советую присмотреться, тоже брала на рандеву, если где увидите, на скидках обалденная штука, вычищает и даже может в процессе умывания слегка пощипывать, если особенно есть прыщики, какие-то повреждения, очень хорошо очищает я прям наношу на лицо, массирую массирую подольше, не меньше двух минут вообще такие средства желательно держать на коже любые очищающие средства, пенки и так далее вот, и потом смываю кожу идеально чисто. вот прям классный-классный гель, потрясающая работает так, что тут у нас еще, один с вами. Комплимент спрей термозащиты вообще не понравился, вообще никакой. Его так мало, он так ничего не делает. Вот совершенно не понравился. Я нашла выход, добавляла к нему масла, различные сыворотки для волос. И вот тогда вот в смеси, короче, делала сама себе то, что мне нужно, да, и получалось нормально. А так как самостоятельный продукт вообще не зашел. Так, выкидываю уже, потому что срок годности прошел пилинг от Эфраше. Очень, кстати, годный пилинг, очень легкий. Вот если у вас кожа чувствительная, вы к пилингам относитесь прям вот с осторожностью, то это вот та вот тема. Здесь очень дорогой такой стеклянный флакончик. Наносила выдерживала. Это сыворотка даже, наверное, восстановление упругости. Новый растительный пилинг. Его наносите вечером два раза в неделю на хорошо очищенную кожу лица. Не смывайте, он не смываемый, да. Это как такая кислотная сыворотка, очень легенькая, но с утра кожа после него выглядит прям вот хорошо угодно Понравился продукт, но так как было много всего другого, и он достаточно легкий, а мне хотелось чего-то более тяжелого. Моя кожа любит пилинги, особенно кислоты, да. К нему вот рука почему-то не тянулась. Если у вас чувствительная кожа, и вы любите деликатные продукты, то присмотритесь. Так, два парфюма закончилась от Пиди это Это Аквадиджой мужской и Идол женский. Классные парфюмы, тридцаточки. Опять у меня верхушки крестюшка посрывала. Все, что связано с Пиди Периш, меня никогда не разочаровывало. Все супер, все отлично, все замечательно. И только парфюм Пиди последнее время я допшикиваю. Все остальные стоят между глазом. Так, еще два продукта. Гладкие пяточки для гладких пяточек эпил парафит вот так выглядит бутылка в свое время очень часто шумел этот флакон у блогеров на рекламе и взяла попробую тоже стоит тоже очень давно рука не тянулась но добила почему потому что это такая ядовитая кислота такая жуткая неудобный способ применения то есть нужно на ножки на ступни на мозоли да где есть на топтоше, нанести а это жидкая вода которая очень сильно пахнет от которой начинаешь задыхаться кашлять если делать это в комнате ну, как бы все будут задыхаться делать если этой в ванне, закрытой дверью, то ну, ну вообще мраковый глаз просто. Но быстро размягчает. То есть вот буквально несколько минут посидела, потом можно э, пилочкой роговевшей вот эту всю кожу счистить, и все отлично. Но по мне проще, девчонки, э, распарить и пилкой. Я вот точно не повторю, потому что гадость, кислота вообще неимоверная. Так, и у нас с вами кондиционер, который очень давно валялся, из фикс-прайса, флекси, не знаю, есть там сейчас такие или нет. Знаете, нормальный кондиционер, я вот какую нибудь такой держу, если стираешь обувь, там рюкзаки, что-то такое, я вот его добавляла. Долго он меня был в использовании, кончался здесь литр 250, нормальный кондиционер, с приятной одушкой, которая остается потом на белье. Ничего плохого про него сказать не могу. Ну вот и все, моя хорошая, ссылочку на педипереж. Оставлю вам и промокод под видео. Как всегда, проходите, знакомьтесь. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Всех люблю. Целую. Всем пока.